Привет, если я тебе скажу слово тренер, то тогда тебе в голову придет, к примеру, тренер из фитнес-клуба, который накачанный и пытается накачать других людей. Ну или к тебе в голову придет бизнес-тренер, который нифига не делает, говорит людям, чтобы они поднялись с дивана и начали что-то делать, и ему за это платят большие деньги». Однако есть еще тренеры. К примеру, тренеры по фигурному катанию, по хоккею. Но в этом ролике мы поговорим совсем про другого тренера. А точнее, их будет два тренера из игры Among Us. Я решил зайти на Юлу и вести тренер по игре Among Us. И я вот такое нашел объявление: Вот что я смог найти: описание тренера по Бравл Старч. По Free Fire и Among Us И я, конечно, решился написать этому тренеру И вот что из этого получилось Привет, я недавно скачал Among Us и хочу научиться в него играть Поможешь? И вот что мне ответил чудо-тренер Здравствуйте, сперва деньги на телефон И что меня сильно удивляет, это то, что люди, которые делают такие объявления Они серьезно верят в успех но можно завтра в аудиосвязи мне рассказать о том, что ты будешь мне говорить. То есть я хотел с ним поговорить по аудиосвязи для того, чтобы получить еще больше интересного контента. Но в ответ на это он мне скидывает свой номер телефона. Дам, конечно, я ему похлопаю хороший ответ на мой вопрос. Я ему пишу: давай завтра, во сколько тебе удобно. И он мне отвечает то, что в 1.00 утра. Я задаю вопрос. У тебя сейчас сколько времени, дабы узнать, на каком часовом поясе он живет? Он не пишет просто у меня школа, вторая сменная. И пишет то, что у него мало. Мало времени. Ребята, поздравьте, это новое измерение времени. Если вас спросят, сколько у вас времени, вы скажите мало. Я уточняю, а именно сколько у тебя сейчас времени. И он мне пишет примерно 2 часа. Причем обратить внимание то, что я написал ему 23.12. И получается то, что он что? Живет что-ли в США? И мне еще нравится примерно, он писал мне с телефона, неужели нельзя было посмотреть на время? Я снова задал вопрос, а точно сколько? Но суть такая, что данный вопрос я ему отправил два дня назад, и он до сих пор его не прочитал. Бедный пацан потерялся во времени, поэтому мы переходим к следующему тренеру. Потом я нашел тренера Among Us, и в описании написано «могу тренировать». Вот это я представляю, тренер может тренировать. Тогда я понял сразу то, что у нас диалог будет интересный. Я ему написал, «Привет, недавно скачал Монкас, научи играть». И его ответы, конечно, получились интересными. «Привет, да, могу научить». «А ты что, не умеешь?» «Да, конечно». «Нет, я умею играть в Монкас, и я решил найти тренера по этой игре». «Логика у этого человека, конечно, максимально прокачанная». Я ему отвечаю, «Да, а зачем я тогда прошу?» «Не знаю, так ты не умеешь играть?» «Нет». Логика, я как уже и сказал, просто максимальная. Смотри, заходи в Амон Кус и начинай играть. Вот это я понимаю, вот это отличный тренер. Я сразу понял то, что он меня многому научит. Но я, конечно, не мог предположить то, что он настолько отличный тренер. Но суть здесь была такова, то что после ответа того, что я играю, он написал, на этом наш курс закончен. И после того, как я спросил, что дальше, он тоже самое не прочитал. Ну, в общем, вот такой тренер-то получился. В общем, ролик крутой, и я надеюсь, что ты уже поставил лайк. Давай под этим роликом наберем полторы тысячи лайков. В общем, подписывайся на канал, если ты не подписан, и напиши, пожалуйста, в комментарии, записать ли мне вторую часть. На этом все. С тобой был Человек ТВ. Пока-пока.